Сегодня 7 апреля. Я покажу, как можно вырастить клорелу в любых объемах. Для этого нам необходимо бочка, наполненная водой. Желательно, чтобы она стояла на солнышке и хорошо прогревалась, не в тенечке. Очень хорошо подходит дождевая вода. В ней я разместил вот, проросший пенек, проросший грибами в данном случае это шиитаки. Вот видно, выходит мицель. Но вы можете взять любой, скажем, тополь, обрезок тополя, где есть живой мицель И видно, что на, ней, на нем есть грибы, и сам этот, сама древесина не сильно засушена. То есть, что мицели грибов живой любой вид грибов подходит что происходит вот бревнышко плавает и видно пена если я его подыму то будет бурное выделение но оно было я его уже поворачиваю будет бурное выделение пенки это та углекислота которая является уникальным удобрением, бульоном для развития хлорелы. В древесине и в мицеле имеются все питательные вещества, и поэтому хлорелла будет развиваться постепенно, и ваша водичка будет зеленеть. Дальше я покажу, как очищать ее от конкурентов. Можно немного добавить в эту воду подкормки жидкой гуматом, которую применяют для чертовой подкормки растений.